Что, братья? Опять эта сестра призналась в грехе? Да, братья. За год это уже третий случай. Опять блуд? Ну да. Зря только в прошлый раз братья из прошлого правового комитета простили ее и не исключили. Да. На этот раз надо исключать, а то уже перебор. Сначала выслушаем ее, потом будет видно. Ну да. В оба прошлых раза правовой комитет ограничил ее участие в комментариях и заданиях на школе теократии. Она идет, братья. Здравствуйте, братья. Здравствуй. Добрый вечер. Как ты себя чувствуешь? Плохо. У меня серьезные эмоциональные проблемы. Из-за чего? Из-за совершенного, как я уже сказала вам вчера, я согрешила. Ну, вчера ты рассказала мне, можешь сейчас подробнее рассказать, что братья тоже были в курсе дела. Подробнее? Да, с самого начала, как все произошло? Ну, мне было плохо эмоционально, мы с друзьями после работы встретились, выпили и с одним из них я переспала. Это было спланировано заранее? Нет, конечно. Я была пьяна и не удержалась. А сколько раз это было? Один раз, только в этот вечер. Вы после этого случая встречались с ним? Какие у вас отношения? Нет, мы с ним не встречались. Он пару раз писал мне сообщение, что хочет близких отношений. Но я сказала ему, я свидетеля Иегова и расскажу старейшинам, что согрешила и больше не хочу общаться с ним. А как ты думаешь, как на собрание повлияло то, что ты переспала с этим человеком? Не знаю, как на собрание, но мне от этого очень плохо. Я даже думала покончить жизнь самоубийством, так как очень мучает совесть и такое чувство, как будто я вся в грязи. Думаю, сестра, тебе необходимо обратиться за помощью к специалисту, к психологу, например. Да, я уже была у психолога. Думаю, продолжу ходить к ней. Ты не пробовала искать друзей среди членов собрания, чтобы не попадать в подобные ситуации? Смотри, что по этому поводу советует Библия. Но сейчас не надо это обсуждать. Цель разговора ведь другая. Еще есть вопросы у кого-то, братья? Нет. Нет. Ну, сестра, выйти, пожалуйста, чтобы мы могли обсудить. На улицу, там холодно. Ты можешь подождать в подъезде или дома, а мы как обсудим, позвоним тебе. Ничего, я подожду на улице.